О, уже а, ты что не спишь? Слава тебе. Обследовал... Увидел и, там, давай, а, а, а, а, что? Что? Увидел армию Эдрианов. Армия Эдрина. Я переведу сейчас. Он увидел армию Эдрина. Армию. Мы ее уже лет 10 видели. Уже много я не видел. много. Очень много. Тогда нам надо будет помощь. Так. Пойду посмотрю. Можно посмотреть? Нет. Да, я не Нет. Я просто не буду драться я они не это. за это. Вытся. Не так, переживай. Я. А это я шел на ценный маг. Я шел на ценный маг. Ты что, до кого из меня понимаешь? Пока. Ой, ну ладно. Давай, давай, трансформируйся здесь. Ждать здесь. Давай я тебя активирую талисман. Ты наверное не умеешь. Адриан, Адриан, Адриан. Давай. Да не так. Там много адрианов. Н, н, н, н, н, н, вот так вот вот вот вот так они удали да да да А теперь да да да да да вот. вот так, кого ну, только сейчас. А, Супер-кошак. Так, э, варенье появился. Мне кажется, бражник скоро еще появится, но мне кажется. Прыгай! Там и много бег. сних Адрианов. Вот хотел сказать. О боже мой! Это, Это, с... скорее... Это голубой, желтый и фиолетовый. А я видел только! И... Ну, Но это, давать, скорее всего, не успел. Я я не беру ваши лица. Уроды. Ой, представляете, я столько лет хотела а? я столько. Я вообще, меня иногда Адриан так бесит, поэтому я отыграю. сделал. Знаешь, как надеюсь, то, что не появится этот мои копии. Давай, а да, как пока... раз таки не надо появиться-монстры. Их надо куда-нибудь загнать, и тогда. Какой лирий! У меня талисман лири. Нет. Вообще-то мне отдавали его. А ты не хочешь вернуть к владельцу? Нет. О, я вспомнил, как освобождаю от обязанностей. Ну, они тебя не будут слушать. Они слушаются. Нет. Я, я тогда тебя повезу пользуюсь талисманом, у них очень сильное оружие, поэтому... Когти! Я бы... я бы... я бы... я бы город как-то повзревать немного, но он мне не разрешат. Я тебя позорву Обидно. Обильно. ко Их там еще миллионы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля миллионы миллионы миллионы Брос... Из окна... Извиняюсь, у меня меломан проснулся. Мы заметили. Их уже, кстати, мне кажется, на 10 штук меньше стало. Лапа, ну... помнишь? Это пела популярная певица. На, на уроды. Вы хотели меня, но вот обойдемся. Так, погоди. Адриан, мне нужно срочно найти по одному очень важному делу. Какому это важному делу? Там я тебе помогу. Справляйтесь с этими, я пока по помогу еще одному. Капец, их он тут собрал их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да-да. Аха-ха. Да. Да, Наконец-то. Вперед моя армия. Вперед моя армада, Адриана. Проботите весь этот мир в муки. Бражник. Бражник, будь за меня. Забудь за мою сторону, браш... аквабражник. Я тебе взамен даю язык. Теперь ты можешь разговаривать. Привет, моя армия. Моя армада. Мы, здесь Они да, мы с тобой. Да, но я не Мы с тобой, напарнички. Напарники. Красный Адриан желает, желает, желает с тобой встретиться, бражник. Их чуть-чуть осталось. Ну, примерно половина. Адри... Адриана, вы знали то, что это вы нам помогли Знаешь то, что это все не настоящие Адрианы? Это все лишь наш... мои наши копии. И... и вы сами показали нам. Ведь те вампирах мы поглотили все силы этих вампиров, тем самым мы заполучили себе силу. Нам пофиг, и что... скоро мы заполучим тебя, и скоро мы заполучим тебя, Адриан. И тогда Красный Адриан станет радужным Адрианом, и он уничтожит весь этот город. Да. Да. И не да. только, наверное. Я, Я и, твой... и так сильным, мне твои акумы не помадываются. Они бессмысленные и тупы. Твоя акума. Это сильнее. Ты должен быть более могущественным. Твоя акума не ей самое Хорошо, вселись в меня, посмотрим, что ты нам но Ну стал я тут чуть-чуть больше. Меня сын, а, чего, а, а с тебя с какой стати? Какой я... Ну хорошо, так уж, и быть, так уж и быть. Давайте, может, вы но... Болтать будете. Синьядрян пойдет нафиг отсюда. Ой, Бражник, боюсь, боюсь. тебе же лицо сломает, ты меня понял? Ладно, Адриан, спасибо за вампиров. Пока. Мне нравится талисман Лири, он такой сильный. Но Бражник это еще так рыса. из-под тишка нападает. Может, Давайте, сходил. нападайте, мои Адрианы. Нападайте на эту скотину, Бражнику. Вы тоже его ненавидите, я вижу. Все в меня пошли, наверное. Этот Адриан прием, Адриан прием. Тот, который зеленый, Адриан, мой друг, лучший, Адриан прием. Слушайте, а, я чувствую, бражник появлялся, где да, он? Да, я он? его уже отрубил башку, башку ему. ладно, вижу, тут нужна. Так. Давайте разбираемся с этими балбесами. Ой. А, а как... плесно, так, кого ты выбиваешь? Я с лицо выбью. Так, так а -а, Стериус, эмбидо. Так, мне нужно... Срочно Адриан Пу -пу. говорил так, про эту. Мы это. уже с ними разбираемся, уже по полной программе. Так, нам осталось чуть-чуть. На, Адриан. Так. Капец, тут а, вода, вода. Успел. Хорошо. Заряжайся. Всех Адрианов в воду. Они пьют за 5, 10 миллиардов. Ну, Водев, а вот в, вы В воде в них Это сложнее. воде с ними, нет, с ними не сложнее нет. драться. В воде они по нам не попадут. В воде, если мы будем попадут. под собой, под водой. Я уже под водой чтобы они в нас не попали. Смотри, Под, типа, давай, подплыви к нему. Ага. Ну, подплыву. К... Ну, подплыви. Ты к нему не подплывешь. Ну, не собаки, нельзя. Ну, да. Я тебе говорю, вода это бесполезно. И не... это не самый обходящий вариант, потому что мы к ним не подплывем. И... Они так нам подплывут, но не мы к нему. Ой, капец, их там много. И прям все в воде. А, Давай, ничего. сюда, сюда, мои хорошие. Адриан, Давай. а не может ты попробуешь создать ультракупол? Адриан, может ты попробуешь создать ультракупол? Классная идея. Я уже создал ультракупол. Нет, я не могу его открыть. Я забуду, а то они все выйдут. Понятно, придется пробираться с Ты никак сюда не проберешься, это ультракупол. А берем черепашка, прием. Я слушаю тебя. Слушаю. А -а -а. Давай. Ты меня приедешь. Мы уже с половиной справились. Привет. Ребята, привет. Ой, нам да не да привет. Петушок. Лучше бы нам помог. Да, я отважный или... Да, отважный петух, прикольно. Сейчас я к вам проберусь с помощью... Проберусь, короче. У меня есть, Ладийка. С помощью своей силы. Проберись сюда, дай да Да, Разрывание. А, сейчас, погоди. Я сейчас применю свою силу. Смотри, я применяю свою силу Разрывание. Всё, Брадзик, поли. Заходим. Да. Все, осталось чуть-чуть буквально раз раз раз раз раз отважный петух всем помочь хотеть помочь Олег всем, так вот, всем помогает я помогаю вижу помощи а, вообще-то я уже Подвижем. да давай давай бей бей Ой, Олег а ты кто Олег нет ты ты тогда Гарри ты тогда Гаррина я не знаю. что... Мы тоже не знаем, кто Это такой... Например, баб. Это бабка такая. Вот, еда покорила. На тебе. На тебе, А Да я знаю. знаю. Давайте, давайте, давайте, да, давайте. Да ты что, другая, коллег. Я отважный петух. Да не мешай ты губа закаточную машину еще тебе заклею в рот. Все осталось один. И бери твою палочку тебе, Где так отважный петух да, расправится. Молодец, зачем ты идиот? Ну короче, я пошел. Я забражник. А... Ты что такой ты забражника? Сейчас ты, ты за станешь. Нет. Сюда подошел. Да, У меня осталось две минуты, Адрианы. Да от отважного бедного отважного петушка. Так нам тут же надо. На, все, все, мы справились. Все, со всеми. Вот тут еще один. Да, Стараюсь справиться. Уже. Мы справились. Перо. Перо это нормальное оружие, оно ну, сильно. Так, встретимся в канале... А, ну тут еще да, один остался. Все мы справились. А, тут еще один. В воде, тут еще двое. Питух, Питух. Значит, победили. <свят> да. Еще какой? <свят> так, там еще двое. Хорошо. Всё Потому на... что боишься получить по <свят> На. <шее? свят> на. Урод. На, на, на, на, на, на. Раз и. и... Ну и... все, Умер. Умер. Отважный петух, он помог. Если нужна будет помощь отважного петуха, зовите. Давайте так, до свидания. Пойдемте за мной. Быстрей, все, в канализацию погнали. Я тебя вижу, бражник. Канализацию там, где мы были, туда, давайте. Рико, де, трансформируемся. Давайте туда-туда. Все. А, не знаю, да, не должно быть, если у ребят-то это лучше подняться. У меня сейчас. есть лад. Ай-яй-яй. шемпорт Сейчас, подождите, мне меня есть идея. Подождите. Вы там... Пока. Где же братья? Уже все, детсформируйтесь. Вот давай, не могу. Ага, ты все равно не знал их. Ты не знаешь, кто кем был. Поэтому иди нафиг. Так, все, давайте Что? талисман, Что? пока его нет, быстрей, чтобы он не увидел, кто вы кем вы являетесь. Я уже не увидел гений. Это ты, гений. Ты же не знаешь, кто из них был кто. Гений. Я поискора. Ой, ему надо новые мозги срочно. Да, а то у него и банитовая палочка вместо мозгов. И банитовая палочка. Так, все, можем выходить уже на улицу. Да, но это были, мне кажется, другие. Ты же видел гиганта Адриана. Да, так, все, пошли. Красиво. Да, вот через туда выйдем. Мы отвоевали, отвоевали, отвоевали. Это тупица. это тупица думает. Вражник, который думает то, что он то, что появился владелец с талисманом, этого, с талисманом петуха. Да нет, он уже появился. Ну да, но это было раньше. Она пошлите. Он думал этот, как вот зовут. Вражник думал, что он знает личность, а тут раз и все в детрансформации. И он-то не, он не знает, кто кем был. Поэтому... Увидел, да, он увидел он их, но он не знает, кем они были, каким супергероем они были, Окей. поэтому он тупой. Так, пойдемте тогда будем в банке банк, Так, давайте в банк пойдем, вот в банк. Нет, же домой уже вернемся. Нет, ты че? А вдруг он туда придет? Нет, мы туда не пойдем. Будем ночевать в банке. О, привет. привет. А чем отличаешься? Короче, все, я... Отвечаю. Так, все. И наверх, наверх. Не вниз, наверх нам. Мне телефон звонит. Хорошо. И будем вот, Сейчас... и вот сюда, сюда, сюда. Сюда, ко мне все. Ой. Извини. Привет. Что, ну, я не нафиг. Так, пошлите. Я теперь буду появляться в своих кошмарах. Предатель, я тебе хотел подарить. Прыгайте. И, кстати, у я уже появился новый талисман. Да, это так тебе. На пользу. Козел. Пока будем жить здесь. На время. На время, пока будем жить здесь. Тут есть. Что тут есть? Тут есть выход. Сюда, где мы можем шпионить за, три... за фейк Адрианом. За синим. Здесь есть... Есть, есть. Дедушка, ты чё курил, покуривал, все такое. ростикам не удалось, Ростиков не удалось. И накачал, ходил, наверное, выкинулся. Так, здесь мы переночуем. Так, дед, ты вообще как тут оказался, дед? Здесь мы переночуем. Дед, пойди. А мне надо. Я сейчас бабку клавку позову. Загрызёт бабу... тебя. Да, и бабуха мы сейчас позовем. Моя пенсия. Ч да. Чё ныне настоящая пенсия твоя? Мысли. Мысли. Мысли. Я правильно сделал? Что я, короче, смотрю по телевизору, Банг Ботинков, Локотрон Тридцов. Вот. И я позвонил туда, мне дали пенчу в залог на мой дом. Прекрасно, Лев, ты бомж. Ну, это моя пенча. Это моя пенча. Она не настоящая, и ты бомж теперь, бездомный. В смысле? Ну, что ему? такое бомж? Я не знаю <свист> просто. Это, это... Ну, это на улице. Это ты. Это ты. Дед, ты, видно, накачал, выходил раньше. Нет, так... я просто уже составился. Ой, плохо составился. Сухар... А -а -а. Кирпич на тебя. <свист> Привет. <свист> <свист> Здравствуйте, я прилетел сюда на крыльях ночи. Привет. <свист> <В реалии. свист> Сколько лет, сколько зим? Вот Вообще-то я пришла поинтересоваться, как вас талисманами У нас идут. Да, напала армия океанов. Талисманы как? В целости сохранности. Талисманы, Что да. это Он... за был? Он... Только... были, полиция, справлялись... За дела государственные. пока. А то, а то сейчас еще Зинку, Нинку, Клаву, Бабу увижу, все инциденты случится. Баба гарена ты где Идрич в мою пень? Баба гарена ты где? Я не понимаю. О, иди сюда к нам. Мы будем сейчас, переносить здесь. И и потом. Альки, вы что со всеми было? Мы уже решили, что будем делать. Баба Арина, где моя баб, где моя жена Арина?